Тихо ночь ложится На вершины гор И луна глядится В зеркало озера Над рекой широк Покрыт, в тишине глубокой с густой стал Во мраке